Всем привет, ребята! Меня зовут Аня Нэш, и это очередное видео на моем канале, так что не пропустите. И да, кстати, если вы еще на меня не подписаны, то обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. Таким образом, вы меня поддержите. Ну и давайте я уже начну. Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересной историей, которая произошла много-много лет назад. И это вроде бы как мистическая история, но с долькой юмора. И в конце я вам расскажу очень неожиданный момент всего этого сюжета. Ребята, сразу прошу прощения за посторонние звуки. Здесь рядом сидит мой сын. Ему 8 месяцев. Он сидит, играет с игрушками. Поэтому но если как-то это будет отвлекать, напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще лет 17-16 назад, когда я жила в деревне, не было таких технологий, да, цифровых, как сейчас. Компьютеров, гаджетов, сейчас практически у каждого есть. Смартфон. Так о чем это я? В нашей деревне молодежь собиралась небольшими компаниями, очень классно проводили время. Даже сейчас я бывает, когда приезжаю, прям вот ностальгирую. И вот этот вот случай, вот эта вот ситуация, она произошла не в нашей компании, она произошла в компании тех ребят, которые были немножечко помладше И практически у каждого в деревне растет во дворе очень красивое, очень шикарное, пышное и вкусно пахнущее дерево под названием черемуха. Я почему вам сейчас это все рассказываю? Потому что вот вспоминайте, да, вкус вот этой вот ягоды, когда она вяжет во рту. Кстати, когда цветет черемуха, да, говорят, хорошо карась идет. Так вот. Один парень решил у нас полакомиться, значит, этой вот черемухой. В деревне у нас дома построены таким образом, дома на два хозяина. То есть один жилой, а один у нас был нежилой. Это, знаете, они похожи как на сиамских близнецов. У нас вот родители в таком живут. Он залез на дерево и, соответственно, поедал эту ягоду. И что-то ему прилетает. Я так и не поняла, куда, то ли в голову, то ли вообще просто в него. И вот после этого вся его жизнь практически просто перевернулась. Он говорил о каких-то других людях. Он говорил о белых людях, это были белые люди. Он постоянно произносил вот эту фразу «белые люди». И у нас практически вся молодежь боялась ходить на улицу. Даже некоторые утверждали, что когда они ходили на улицу, они что-то видели. То есть они, соответственно, тоже видели вот этих вот каких-то белых людей. Однажды моя сестра возвращалась домой после прогулки, это уже было поздно вечером, они со своей подружкой, ну, расстались, скажем так, на нейтральной стороне, и каждый пошел по своим домам. И вот она говорит, идет по трассе. И просто видит, что на нее что-то надвигается, что-то какое-то белое, что-то в виде шарика То есть она встала, я, говорит, встала вот так вот просто в оцепенении Я не дышу практически, потому что от страха у меня просто вот все сжалось Но это казалось собачка это оказалась небольшая собака Которая просто пробежала мимо нее И она, конечно, с таким вот Просто с руками Она побежала домой И вот это вот, ребят Ситуация, вот эта вот вся история, да, она держала в страхе всю деревню на протяжении, наверное, месяц или полтора. И я сейчас, наверное, и не вспомню, да, какие еще были ситуации, но факт в том, что как наш мозг нас обманывает. И я вам обещала рассказать, да, что же произошло в конце, когда дошли слухи. Вот до этой вот женщины, которая жила в этом доме в который залез вот этот вот парень. И она рассказала в итоге, что произошло. Поздно ночью она вышла на улицу, ребята. Она была просто в белой сорочке. Она увидела, конечно, кто, что кто-то лазит по дереву. То есть она не произнесла ни звука, она просто кинула в него камушек. И что-то ему померещилось. Но, ребята, знаете, что я еще хочу сказать? Что, видимо, без горячительного здесь все-таки не обошлось. Вот такая вот история. с одной стороны и мистики-то вроде бы здесь никакой нет, но с такой вот юморин. Хочу вам рассказать еще одну очень интересную историю, которая произошла с моим папой. В общем, 10 лет назад это было... 10 ноября 2011 года он попал в аварию и после аварии когда мы стали э, рассуждать почему так получилось вскрылось очень немного но несколько интересных деталей а мистические они или нет это, конечно, уже вам решать. Обязательно напишите об этом в комментариях. Первое то, что произошло, это месяца, наверное, за два или за полтора до аварии, когда мама у меня копалась на улице, пришли две женщины. Это были цыганки. У нас в деревне это обычное явление. Очень часто ходят люди, которые что-то продают, какие-то вещи. И они попросили чая. Но у меня мама очень такой гестеприимный человек, она... Говорит, ну что вы будете на улицу, проходите сюда на летнюю кухню Они прошли на летнюю кухню, мама налила им чаю, угостила их На кухне стояла кровать, так называемая тахта Мама говорит, я вот так вот сижу И одна из женщин смотрит значит, на эту тахту Мама посмотрела на нее, потом посмотрела на эту кровать И она говорит, что у меня в голове вот просто проскользнули такие мысли Будет больная постель, но недолго и потом вот эту вот тахту занесли домой, то есть с кухни занесли домой, и отец у нас пролежал, ну, где-то, наверное, полгода, потому что была такая травма, у него была трещина лобковой кости, ему поставили туда пластину. Конечно, ему нельзя было вставать. И вот в течение полугода мама, конечно, за ним ухаживала. Но сейчас как бы все хорошо, все нормально. Папа водит машину. И еще один, ребята, интересный факт, который скрылся вообще в день аварии. Утром мама говорит, что когда она встала, у нее была цепочка золотая с крестиком. По-моему, она сначала даже и не поняла, что у нее ее нет, этой цепочки. И когда мама пошла посмотреть, думает, ну, где она? Может быть, где-то порвалась или ну, ночью, может быть, когда крутила. Мама обнаружила ее на папиной подушке. То есть она была даже, ребят, порвана. То есть она была просто расстегнута. Как это, ребят, объяснить, я не знаю. Мама, папин, ангел-хранитель, или как это назвать, я не знаю. Вот такая вот, ребят, история. Она из жизни. То есть я ничего не придумывала Если вам понравилось, ребята, обязательно поставьте лайки Подпишитесь на мой канал Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу Мне будет очень интересно читать Всем пока-пока!